Здравствуйте, уважаемые телезрители, здравствуйте, уважаемая аудитория, здравствуйте, уважаемые эксперты. Это очередное заседание телевизионного клуба Казанского федерального университета. Я по-прежнему ведущий этого клуба. Меня зовут Юрий Алаев. И поводом для сегодняшнего сбора послужило заседание Совета по русскому языку при президенте Российской Федерации, состоявшееся 5 ноября на этом заседании много чего было сказано интересного, важного, но, конечно, все СМИ и общественность зацепились первым делом за заявление Владимира Владимировича Путина о том, что русскому языку объявлена война, ни больше, ни меньше. А, Это, конечно, заставляет вздохнуть, у нас меняются времена, меняются правители, меняются устройства государственные, режимы, а война то тут, то там. И постоянно мы, или перманентно, да, говоря по-русски, мы сейчас о русском языке ведь будем говорить, да, находимся в некоем таком состоянии осажденной крепости. Но я, когда услышал это высказывание главы государства, подумал, что... Он, кстати, ведь перечислил. Кем именно ведется война против русского языка и попытки его искусственного ограничения, его распространения, использования? Он назвал э, э, пещерных русофобов, это понятно, он назвал разного рода маргиналов и он назвал агрессивных националистов. О последних мы, нам, наверное, немножечко поговорим здесь подробнее, потому что здесь камушки в разные огороды летят. Ну так вот, если говорить в этой терминологии, я хотел бы вот сейчас обратиться к экспертам, но я должен для начала представить экспертов. Вообще-то мы приглашали четверых уважаемых ученых и в первую очередь, конечно, члена Совета по русскому языку при президенте Российской Федерации, который участвовал в этом заседании имеется в виду директора Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ Радиф Рифкатович Замаледдинов, а, и приглашали также директора Института международных отношений а, Рамиля Равиловича Хайрудинова, а потому что он буквально вот с вами вместе, да, Резда Фавловна, участвовал 25 27 в а, форуме в Москве, посвященном языковой политике. Ну... Как это у нас бывает, джентльмены не смогли, и в результате вот вся тяжесть осмыслений, попытки ответить аудитории, телезрителям на то, на вопросы, что же происходит с русским языком, что мы можем сделать и что мы делаем. Мы в данном случае преподаватели, ученые Казанского федерального университета. Вот эта тяжесть легла, опять же, по российской традиции, на так называемые, как принято говорить, хрупкие женские плечи. И сегодня у нас в качестве экспертов присутствуют два доктора филологических наук, два декана высших школ, декан высшей школы имени Льва Николаевича Толстого, высшей школы русской и зарубежной филологии, если быть точным, Резда Мухамедшина, а ближе ко мне и чуть-чуть подальше Татьяна Геннадьевна Бочина, декан высшей школы у вас имени Будуэна де Куртуне. А, вот. А, мы можем поприветствовать уважаемых экспертов. Спасибо большое. И, а, ну, первый вопрос в продолжении вводной части, да, моей вводной части. Я, когда услышал это заявление Владимир Владимирович, у меня первое, что пришло на ум, Но ну, вот есть ведь такой прием, да, сознательного обострения для того, чтобы вот добавить какой-то Градуса. На самом деле не может речь идти о какой-то войне, но чем дальше шло обсуждение, я смотрел это по телевизору, потом дал себе труд прочитать стенограмму официально, тем больше возникало все-таки ощущение, да нет, он вам серьезно так полагает. Мы можем, вы, уважаемые эксперты, можете предложить вот свое видение, если мы говорим о войне против русского языка, с чего вдруг она взялась, по каким направлениям она ведется. И эта война, сразу я задаю три вопроса, да, в очередь, вы можете отвечать в любом удобном для вас порядке. И что не менее важно, с моей точки зрения, эта война исключительно внешне, Путин упомянул там, что искусственно ограничивают за пределами. Я думаю, он имел в виду украинский язык, то есть язык об украинском языке. По-моему, в прошлом или позапрошлом году он был принят. Вот. А, но есть оборотная сторона, как у любой медали. Мы можем говорить о войне против русского языка вот именно по внешнему перим, периметру, какие-то внешние там супостаты нас. Или она... Ведется э, в режиме гражданской войны в том числе, что мы сами, <свят> вот, среди нас достаточно сил, которые этот язык коверкают, ломают, унижают и так далее, и так далее. Я понимаю, что сразу очень много вопросов, давайте, может быть, с вас начнем, граждан, по порядку, да? Что, что все-таки вот вы понимаете, как, как вы можете оценить вот состояние и процессы, которые вокруг русского языка происходят? И Татьяна, вы потом продолжите. Хорошо? Наверное, Владимирович действительно использовал это слово как медафру, обострили на ситуацию, потому что сегодня очень много общественных организаций, которые занимаются развитием и продвижением русского языка, это Российское общество преподавателей русского языка и литературы. Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Это общество русской словесности при патриархе Кириле. Это ассоциация учителей русского языка и литературы. И все эти организации, очень сильные, очень достойные, которые а, объединяют учителей русского языка и литературы, преподавателей вузов, ученых, они все а, борются за чистоту русского языка, за сохранение русского языка, за развитие русского языка и его продвижение. Российской Федерации и за рубежом, но м, остается очень много проблем, несмотря на это. И когда вот, э, вы говорили внешние и внутренние, я, наверное, все-таки остановлюсь на внутренних, а внешние, РКИ, продвижение русского языка за рубежом, лучше раскроет Татьяна mm -hmm. Геннадьевна. Внутренние, да, нас очень волнует э, снижение культуры речи, особенно в молодежной среде. Нас волнует культура речи работников средств массовой информации, телевидения. Mm. Увы. В советское время мы очень редко слышали ошибки телеведущих по телевизору, по радио. Сегодня этих ошибок очень много. Они есть и в газетах, и в журналах. И, конечно, это все работает против русского языка. Но с другой стороны, всегда вот эти споры, разговоры, они были не только вот, в 21 веке, не только в 20 веке. Вы знаете, да, филологи, студенты, знают историю русского литературного языка, они знают, что такие же споры были в 18 веке, в 19 веке. И, несмотря на это, русский язык жив, он развивается, он процветает. Да, это живой организм, он видоизменяется, он что-то выталкивает, что-то приобретает, что-то аккумулирует. И поэтому я думаю, что нельзя говорить о какой-то гражданской войне против русского языка в Российской Федерации. Здесь идет речь о объединении, консолидации всех слоев российского общества, прежде всего молодежной среды, для того, чтобы мы были внимательными к русскому языку. Потому что если не мы, то кто? Да, хорошее заключение, Татьяна. Но ну, если вернуться к вашему вопросу, высказыванию нашего президента, то, конечно, бы тоже мне хотелось добавить. Во-первых, с одной стороны, вы только это высказывание привели, ведь Владимир Владимирович потом, видимо, опомнился, что слово-то это очень сильный инструмент, слово лечит, слово и калечит. И, и по Толстому, да, да он да, дал да, замечание: да. давайте да. не говорить о языке как бы, как язык это главное средство общения, это инструмент или один из важнейших элементов культуры именно вот такой бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как борьба с какой-то страной, с какой-то идеологией, то в первую очередь здесь удар наносится именно тому, чтобы ослабить позиции языка, на котором говорят представители этой лингвой культуры. Действительно так. Но все-таки мы не забываем, что вот эта военная метафора ⁇ это избитый штамп СМИ так как есть театральная метафора, спортивная, медицинская и так далее. Да? И это, безусловно, привлекает внимание, поэтому часто используется. Но, с другой стороны, язык – это такой код культуры, что действительно иногда неумелое использование метафоры оно приводит к к обострению ситуации, а не к тому, чтобы разрешать Некоторые ее. метафоры имеют свойство овеществляться. Да, да? безусловно. да. Вот в этой аудитории как раз лингвисты, они, наверное, хорошо ощущают иногда даже и на себе, что происходит некоторые вот такое, если часто что-то повторять, то начинает программироваться. Ну, да, ну, да. ну и поэтому, может быть, мы тут больше не Нет. о метафоре, а о сути ситуации ну, да, о, конечно, размышляем. Конечно, да. наверное, метафора это опять же отправная точка, это по, по, вот то, что нам позволило угу. начать разговор. Угу. Но и, ну, и президента я... понятно, что волнует. Его волнует ослабление позиции русского языка в некоторых государствах. Ну, например страны СНГ. Когда они были союзными республиками, все говорили на русском языке. Я сама в этом году была в Таджикистане, была в Узбекистане. И, конечно, там качество владения русским языком Сильно упало, да, там меньше людей, которые знают русский язык. Наше поколение знает русский язык, можно к ним обратиться, они ответят себе на вопрос. А вот молодежь уже ответить на вопросы mm -hmm. на русском языке не может. Ну, то же самое в Грузии, чуть да. в меньшей степени, может быть, в Азербайджане, но процесс, в общем-то, да. тенденция да. общая. Вы очень э, интересный, как говорится, аспект затронули, проблему. Скажите, пожалуйста, вот, Елизавета с вашей точки зрения, почему так происходит? Ну, здесь очень много политических моментов, да, очень много. Хотя, конечно, вот, э, когда мы разговаривали с коллегами-филологами э, из вузов Таджикистана и Узбекистана, э, когда разговаривали вот с представителями населения, э, вы знаете, они так хорошо относятся к русскому языку, Узбеки, таджики, туркмены, потому что они когда-то были ну, нашими сестрами и братьями. И они мне задают такой вопрос. Представляете, я, конечно, человек филолог, а не политик. Они мне говорят, почему Россия все время, извините, в кавычках, заигрывает с Европой, хочет дружить с Европой, они а видят своих родных братьев и сестер, которые рядом и которые преданы, верны России. Действительно был какой-то период времени, когда мы потеряли эти. Регионы. А вот сейчас наш президент уже говорит о том, чтобы русский язык развивать в странах СНГ. И у нас уже очень много совместных проектов с Узбекистаном, с Таджикистаном. Вот с этого года мы начинаем параллельное образование, совместную образовательную программу «Русский язык и литература» с вузом Таджикистана, Узбекистана. Поэтому я думаю, что мы остановим этот процесс. И вернемся к тому периоду, когда да. все владели русским языком. Все. Да, да, да, это бог. Да, это бог. Ну, язык, да, это, если я сейчас попробую, попробую вспомнить студенческие годы, это вторая сигнальная система, да, mm -hmm. так это вообще характеризуется, mm -hmm. да. То есть это, это средство, в общем-то, да, это средство общения, или выражаясь современным языком коммуникации, общения, mm -hmm. мы, уже, мы не можем уже сказать, это уже как-то... Да, мы коммуникации говорим вместо общения. Но. В слове общение, ведь зато любой русский ощущает сразу общее, Общество и общение на самом деле тем... это как раз обмен мнениями, когда люди ищут общую, общее в разном. Так и я-то всей душой за общение. Это не да. Ведь обратите внимание, оно же вытесняется словечком коммуникации. Угу. Да? Да. Но и мы сами и, и свой, то, свой, свою лепту вносим. Почему я веду, задавая этот вопрос, этот уточняющий вопрос. Вот если рассматривать э, язык как... Ну, это его естественная роль, да, как средство общения, в том числе, не только межличностного, не только внутриэтнического, но и межэтнического, и межгосударственного, в данном mm -hmm. случае, да, в контексте mm -hmm. того, о чем говорил Путин, общение. То, наверное, вот вы упомянули, да, что он попозже немножечко там спохватился mm -hmm. и призвал Толстого не бряцать оружием, потому что Толстой в своем выступлении сказал, что русский язык это разящий, Тут его Владимир Владимирович правильно, совершенно так, деликатно остановил, сказал, давайте все-таки будем работать в терминах mm -hmm. мягкой силы. Да? Soft power, mm -hmm. опять же по-русски mm -hmm. говоря. А, mm -hmm. Так вот, если рассматривать язык вот mm -hmm. в таком контексте, да, ну, назовем его глобальным, да, получается, э, что для того, чтобы его изучали, для того, чтобы его хотели изучать, да, для того, чтобы его преподавали в школах, mm -hmm. Что взрослое население. Надо быть привлекательным. Да? Ради чего? Ну, ради чего? А, если мне память не изменяет, и если я правильно в свое время вычитал, что в 1958 году в большой оксфордский словарь попало первое в 20 веке русское слово, которое просто латиницы транскрибировали, да, и это слово было спутник. Uh -huh. а? И точно так же, чуть позже, в английский обиход наряду с астронавтами вошли космонавты. Uh -huh. да? Вот на Понятно, да, о чем говорит пример. Он говорит о том, что стране было что Понятно. предложить. И когда мы запустили первый в мире спутник, искусственный спутник Земли, и все стали его называть так, как мы называем спутник. И когда мы отправили первого в мире человека в космос, Юрий Алексеевич Гагарина, космонавт наряду с астронавтом тоже вошел в обиход. То есть, и, кстати сказать, Путин чуть позже, там уже в ходе дискуссии, когда Алпатов, по-моему, выступал, еще кто-то, он ведь в каком-то смысле сам себя начального опроверг, он тоже заметил, что да, если мы хотим быть привлекательными, мы должны быть экономически мощными, мы должны поражать своими научными достижениями, культурными достижениями, научными открытиями, mm -hmm. культурными достижениями, можно так сформулировать. А если этого не будет, борьба за сохранение русского языка в реалиях, в наших, да, палестинских, на mm -hmm. вот, нашей yeah. территории, это одно а вот добиваться, чтобы он mm -hmm. распространялся куда-то вовне. И вот очень жаль, что нет ради Фривкатовича, mm -hmm. но, может быть, вы за него ответите. Mm -hmm. Он, когда получил слово на этом совете 5 ноября, mm -hmm. да, который проводил Путин, он, ну, мало того, что он пригласил Путина в Казани, в общем, получил удовлетворительный mm -hmm. ответ. За это мы можем поаплодировать, mm -hmm. он молодец. Аша, приглашайте, приедем. И, скорее всего, в будущем году мы здесь будем иметь под водительством Владимира Владимировича Путина очередной конгресс по русскому языку и языкам народов Российской Федерации. Так он еще, я имею в виду господина Замалединова, директор Института филологии и межкультурных коммуникаций, он ведь еще заявил, что этот институт, то есть ваш институт в данном случае, готов каким-то образом содействовать а, распространению а, ареала использования русского языка mm -hmm. за пределами России. Прежде всего, оговорился Радефрикват в Чиркоязыч. тюркоязычных странах. Поясните, пожалуйста, mm -hmm. в очередь, mm -hmm. как, как, неважно, mm -hmm. кто, что имеется в виду: mm -hmm. методики, mm -hmm. кадры, учебные пособия. Э, кто будет за все за это платить? В конце, mm -hmm. как это можно сделать, короче говоря, да? Но что имел в виду Радиф Левкатович? Конечно, сегодня много говорят о русском языке как мягкой силе, о продвижении его в зарубежных странах. Но пока концентрация методическая, научная, остается в Москве и в Санкт-Петербурге. Mm -hmm. Но ведь другие университеты, особенно федеральные университеты, обладают мощным потенциалом, научно-методическим потенциалом. И, естественно, Радиф Ревкатович предложил Казанский федеральный университет как площадку для продвижения русского языка в тюркоязычные и исламские регионы. И это совершенно правильно, потому что есть такое понятие культурология. Наши преподаватели, наши ученые представляют себе... Науку, лингвокультурологию культурологию представляют национальные образы мира, и поэтому та продукция, да, учебные пособия, электронно-образовательные ресурсы, которые подготовлены с учетом национального своеобразия, допустим, тюркоязычных народов, исламских народов, этот продукт будет более качественный и более доступный. Ну, просто такой вот пример, да, чисто такой вот обыденный, чтобы можно было понять. Например, готовится электронно-образовательный ресурс о семье. Папа, мама, ребенок, да, называются слова мама, папа, дочь, сын, семья, бабушка, дедушка. Идет картинка, и на картинке мама одета в очень коробку, короткую юбку, в декольте. Если мы готовим этот электроннообразовательный ресурс для западных стран, это все нормально. Но если этот электронно-образовательный ресурс идет тюркоязычным студентам, исламским студентам, да, исламских, да, они это не воспримут. Вы понимаете, это будет полное отторжение на эмоциональном уровне, на рациональном уровне. И поэтому действительно Казанский федеральный университет, ученые Казанского федерального университета, филологи могут подготовить Такие образовательные ресурсы, которые не будут отторгаться, а которые будут способствовать э, продвижению русского языка, э, восприятию его, не как чужого, а как иного, другого. Ну, то есть, все-таки речь идет о методической помощи, в первую очередь, да? Нет? Ну, вот еще да. Татьяна Геннадьевна сейчас Я думаю, что, конечно же, не только методическая помощь, хотя... Безусловно, любой преподаватель иностранных языков, включая и русский, как иностранный, знает, что э, успешность э, освоения без эмоционального горячего желания и без комфорта эмоционального э, сразу падает mm -hmm. на много пунктов. И когда, ну, к примеру, почему к нам стремятся mm -hmm. студенты, если они попадают в такую среду, где комфортно сосуществуют, даже не сосуществуют, а взаимодействуют, взаимообогащаются культуры, где нет вот этого толерантного, то есть терпимого Золо отношения, холодно -терпимого, холодное, сжав да, зубы да. можно терпеть. А можно э, жить вот как друзья, вместе радоваться, вместе там переживать что-то. пожалуйста, То есть, вы сейчас говорите да. о своем, вот о вашем институте или о чем? Или о Казани, И, об я университете? Я говорю, конечно, шире, чем университет, но mm -hmm. университет не случайно в центре Казани, да, это вот такой... Сердце постоянно бьющееся, Все да, и безусловно, живое, да. Да, ну, да. Да, но и безусловно обстановка в городе, и то, что здесь происходит так много интересных именно для молодежи событий, э, очень разных и культурных, и спортивных, и фестивальных, ну, да, там, да, волонтерских да. и так далее, да. И безусловно, вот когда человек попадает в приятную такую э, э, эмоционально комфортную среду, его интересы к языку и к самому народу действительно и крепнет, и усиливается. Но еще есть один такой момент, который, в общем-то, и на заседании Совета по русскому языку присутствовал тоже. Всегда очень важно, зачем человек изучает язык, цель его. Если цель размыта, успеха не будет. Он не дойдет никогда до определенной вершины. То есть, то есть вот я сейчас уже, извините, пожалуйста, перебиваю, uh -huh. я сейчас уже для тех телезрителей, которые, возможно, yeah. задумываются об изучении иностранного языка. То есть просто сказать, займусь-ка я хинди, что-то мне интересно, uh -huh. недостаточно, да, не получится, надо собой, для чего я займусь, для да. да, чего То есть я То хинди хочу. я изучаю Жениться для Жениться на какой-нибудь хинди да, или еще, чего да, я хочу. Индуистскую систему войти, да? да? Или да. просто как турист две недели провести да. где-нибудь на Гуа, или же построен какое-то совместное предприятие, где я получу высокоплательную да, престижную да. работу благодаря этому языку Понятно. и так далее. Понятно. А современная молодежь, она, в общем-то, очень-очень прагматична да. в этом смысле. Мы немножко такими ну не были настолько прагматичными вот в хорошем смысле прагматизма они вот перед нами в чем да. давайте мы сразу, да, сразу да, да, да. снимем как говорится маски в чем в чем их прагматизм они сейчас э, только начиная например что-то изучать сразу задумать, а что Зачем? мне это в жизни даст это да? приведет ли к какой-то ну, карьере к хорошей к интересной работе к возможности поехать поработать в другой стране или еще mm -hmm. что-то. Они очень четко вот умеют выставлять такие ориентиры своего будущего. Понятно. Может это можно взгляд я, со стороны? Может я задам и вопрос? Просто скажут, такой, чисто они... конкретный, да. может быть даже сказать провокационный. Ребята, кто-то здесь у вас э, изучает какие-то иностранные языки? Вот это из присутствующих. Русские филологи, русские да? Филологи. Вы русские филологи? То есть вы погружены вот в эти вот в могучего, богатого, да, да. гибкого и так далее, и так далее, и так далее. Еще и Тургеневу перечитываете, что ли? Ну, конечно, да. А тургеневские да, барышни да, видно да. Да-да-да. Турге... Да, я, вот, я вот как раз об этом я смотрю на да. барышнь и ну, про, начинаю проникаться. Хорошо, от провокационного вопроса к вопросу шкурному, если можно так выразиться. Я его обращаю к вам, уважаемые эксперты. А, побочным эффектом, вот вовлечение вашего института конкретно, да, в продвижение русского языка за пределами Российской uh -huh. Федерации, в странах, так называемого, ближнего зарубежья или вообще в террукоязычном мире, в исламском мире, шире говоря, да, uh -huh. оно вам что сулит? Оно вам сулит какие-то гранты, дополнительное финансирование, повышение окладов, там, премий, то есть... Замалядинов, ну, он же практичный человек, он, конечно, как раньше говорили там, товарищ Сталин, вы большой ученый, это мы все понимаем, но вот об этой подоплеке вообще думали, размышляли, или пока это преждевременно? Ну, это, наверное, преждевременно, пока, Юрий пока мы просто хотим, чтобы расширилась география наших студентов, да, чтобы это было как можно больше разных государств тюркоязычных, исламских чтобы приезжали к нам лучшие студенты, и чтобы эти студенты, которые у нас изучали русский язык, потом были проводниками русского языка у себя в стране. Конечно же, есть Россотрудничество, есть Министерство посвящения, да. которое обладает грантами, денежными средствами, которые помогут нам делать это качественно, потому что речь идет о создании единой платформы, о создании электронно-образовательных ресурсов нового поколения. Угу. И на это, конечно же, нужно финансирование. То есть там и конечно. Да. Тоже, да, и может быть даже в большей степени. Да, тем нет. более у нашего института есть такой опыт, у нас есть онлайн-школа Ана-Теле, uh -huh. язык матери. Uh -huh. Эта школа находится на площадке English First и очень успешно работает. На сегодня на этой платформе изучают татарский язык представители... Разных стран, это и Америка, Франция, Австралия, где-то около 15 тысяч пользователей. На Анатоле? Да. О. И эта площадка... Мы аудиторию Да, считаем, да, и, да, и эта площадка могла быть, и... могла быть использована и не только для распространения татарского языка, но и русского языка. И, кстати, на Фаден, Федераль... Федеральное агентство по делам национальности, на котором я присутствовала, форум «Языковая политика», Очень наш институт получил высокую награду. Ключевое слово. Слушайте, вы заговорили о награде. Давайте прервемся, сейчас мы, у uh -huh. нас будет хороший повод поаплодировать. Проблемы проблемами, но впервые за всю историю Казанского университета, начиная с императорских времен, с преснопамятного 1804 года, КФУ вот в этом статусе ФУ Федерального университета вошел в сотню лучших вузов мира, глобальном рейтинге, да, да, uh -huh. а по а, предметному рейтингу образования. Uh -huh. Ну, если подумать, что такое образование, ну, это основная функция, да, uh -huh. наряду с научными uh -huh. исследованиями. И это, конечно, ну, меня заставляет поаплодировать. Uh -huh. К сожалению, к сожалению... Часть виновников торжества здесь, но нет, может быть, главного виновника. Да, я имею в виду Институт педагогики и образования, и его директора Калимулина Эдармини Мансуровича. Он после того, как получили это известие, что мы на 94-м месте, эй, сказал «Алга» и наградил себя полуторанедельным отпуском. А то мы его тоже хотели сегодня пригласить и послушать здесь. Возвращаясь... Повороту, который как-то очень, очень естественно вот из ваших уст состоялся. Предыдущий вопрос имел подоплеку или изнанку. Мой вопрос. А я сейчас просто ее открываю. Собственно говоря, вы уже сделали сами своим ответом шаг в этом направлении. Мы сейчас говорим, ну, во всяком случае, заявлено было, до да, 5 ноября. Казанский федеральный университет, институт филологии и межкультурных коммуникаций готов, uh -huh. готов, да, кадрово, по научному потенциалу, методически и так далее, и так далее, и так далее содействовать распространению русского языка за пределами России. Uh -huh. и это подразумевает, да, я повторю, в том числе и некие методические наработки, uh -huh. да, и, то есть готовности сторонние. А, и 20 лет... Мы здесь, да, в Татарстане, бьемся с тем, как бы, как бы половчее приучить или помочь изучить татарский язык. Вот понимаете как? да? Это примерно так. Э, Сирия в области филологии. Да? В Сирии мы там наводим какой-то порядок, там все у нас там рулится, все правильно. А социологические опросы показывают, что все большее количество респондентов, сереть все большее число людей, населяющих Российскую Федерацию, уже говорят властям, все хорошо, все понимаем, все надо, ну давайте уже побольше к внутренним проблемам. Вопрос очень простой. Почему в течение двух десятилетий мы не смогли это не упрек вам, да, это вопрос, имеющий чисто научный интерес, да, но ну, не чисто научный, и политический отчество тоже. Но я с этой стороны вот захожу, с научной. Почему за 20 лет не удалось а, создать а, методик, приемлемых для не, татарского, не, не татарской части населения, да, русских, в Татарстане здесь русских, там, я не знаю, чуваши, там, евреев и так далее, и так, далее и так далее, и так далее, кого только у нас здесь нет. И сделать это интересным. Может быть, даже с помощью картинок, где там девушка у вас в мини-юбке с глубоким декольте. Кстати, когда вы об этом рассказывали, я вспомнил, мы тут с коллегами обсуждали, на днях у меня была серия картинок Тегерана времен Мухаммада Реза Хлеви. Был такой последний шаг, которого в 1979 году сверг, а это лаха мини, и там понеслась исламская революция. Так вот, до исламской революции. По улицам Тегерана ходили отчаянно красивые персиянки в отчаянных мини-юбках с глубокими декольте. Они сидели там где-то на берегу речки, там в каких-то ресторанчиках. И много таких снимков. Это была абсолютно светская сторона. И за 2-3 месяца, бадан, и все, и мы все закрылись. Хиджами. Это была реплика в сторону, это был апарт. Возвращаемся к вопросу. Uh -huh. Что с двуязычим-то? Вот у нас здесь, uh -huh. там мы готовы помочь, а здесь мы готовы помочь? Здесь, здесь какое-то решение существует? Юрий Прокопьевич, это вопрос очень сложный. Очень, я понимаю. И он касается не только Республики Татарстан. У нас в России, Россия огромная страна, uh -huh. удивительно огромная. Я никогда не задумывалась, насколько она огромная, пока не полетела в Токио, вот Татьяной Геннадьевна. Мы летели 9,5 часов. 9 часов мы летели над Россией, и только 30 минут мы летели над Японией. И мы поняли, боже мой, какая же у нас страна необыкновенная. И в этой стране 151 языков. На сегодняшний день это по результатам Института языкознания РАН. И нам кажется, это очень много. На самом деле это не очень много, потому что в Австралии больше, в Китае больше, в Индонезии больше, в Индии больше. В Индии больше. И за последние 150 лет в России исчезло, умерло 15 языков. Все, мы их похоронили. Это очень грустно, это очень печально, потому что язык ⁇ это культура, это достижение человеческого разума, человеческой цивилизации. Семь из них погибло в постсоветский период. То есть совершенно вот такой вот еще не так много времени прошло. Естественно, возникает вопрос. Извините, Визафел, маленькое уточнение. То есть вот представитель суббет живы, а, то есть языки погибли не потому, что всех там постреляли, да, кто на нем угу. говорил, а просто они перестали да? общаться. На да. Нем, да? Он просто Поэтому... вышел беходом. И самое Скоро главное, всего, что... не было письменности у этих, у этих языков. языков. В первую очередь ведь умирают те, у кого нет, нет материальной основы вот, письменности. Да, там угу, даже да. есть список этих языков, но что интересно для России, что у нас умирают языки немалых народов а у нас даже умирают языки, те, которые являются государственными. То есть идут на исчезновение вот эти мощные языки. И поэтому речь идет даже не столько о овладении русским, ой, татарским языком русскоязычного населения, а речь идет о владении татарским языком татарского населения. Кстати, да. Понимаете? Да. И здесь я вижу множество разных причин. И прежде всего именно та причина, о которой говорила Татьяна Геннадьевна, мотивация. Сегодня меркантильные родители, меркантильные дети, молодежь, и они задают вопрос, а зачем мне нужно это? Почему я должна тратить большее количество времени на изучение татарского языка, если документы оборот на государственном языке русском? Если при поступлении нужен только ЕГЭ по русскому языку, ЕГЭ по татарскому никто не требует. И поэтому, хотим мы не хотим, играет роль глобализация, да, желание быть конкурентоспособным, успешным. Но лично моя точка зрения, что чем, больше, чем большим количеством языков владеет человек, тем он Богач. богаче. Mm. И когда я разговариваю, допустим, с родителями, которые не хотят, чтобы их дети изучали, допустим, татарский язык, чувашский, марийский, я им говорю, думайте, ну, глобальнее, что ли, ведь каждый язык – это тренажер для головного мозга мы изучаем русский это славянская группа языков развивает одну часть головного мозга мы изучаем английский это германская группа языков развивает другую часть головного мозга татарский это тюркская группа языков третью часть главного мозга и чем больше языков учит Может, ваш ребенок тем он способнее Мозгов Хватит и китайский. И у нас есть уже примеры: сегодня развиваются мультилингвальные образовательные учреждения, где дети да, да, с маленького возраста да. изучают несколько языков. И вы знаете, они изучают их не ради языков, не ради того, чтобы владеть английским, да, или владеть китайским, владеть испанским, а для того, чтобы он был креативным, чтобы он был гибким его разум. И у нас уже есть исследования: вот те дети, которые начинали изучать четыре и более языков с двухлетнего трехлетнего возраста, вы знаете, они не гуманитарии, они математики, они занимаются очень успешно робототехникой, это победители олимпиад по математике, информатике и робототехнике. Ой, да, Поэтому да, татарский да. язык – это еще один бесплатный тренажер, и почему от него отказываться? Вот чисто в таком вот бытовом плане я э, так Одно думаю. Одно замечание про четыре да, языка с двух лет, сейчас, извините, mm -hmm. мы вот... Повторяем просто, да, ничто не вечно под луной, да? то, что 150 или 120 лет или 110 лет, я уже подбираюсь там, к революции 17-го года, да, было в, даже в разночинной среде, да. близко к норме, я уж не говорю про аристократические слои, когда ребенка действительно и без особых усилий, Конечно. казалось бы, это все очень Конечно. естественно, усваивалось и греческий, России. и английский, угу. и французский уж в первую очередь, потом там немецкий да? тот же самый. Спокойно дети развивались. Татьяна Евгень. Ну, Я хотела просто чуть-чуть дополнить, что, конечно, если мы говорим о проблеме, как сохранить любой родной язык, вот это мозговой тренажер, mm -hmm. это только один аспект, безусловно, да, здесь, конечно. мне кажется, важнее, это развитие много функциональности данного языка, чтобы язык не оставал, не выполнял одну единственную функцию семейного общения, а если действительно у него будет много разнообразных функций вот это ему и поможет и сохраниться, и развиваться. Ну а вот, как? А ну Безусловно, вот. опять-таки мы ходим а. все время вот вокруг этого вопроса рядышком, что действительно финансирование государственное должно быть, потому что какие бы прекрасные у нас не были устремления, реализация всего требует каких-то финансов. Mm -hmm. И вот те европейские страны, которые маленькие, у которых нет, скажем так, тоже были потеряны колонии, они ведь очень много вкладывают в распространение финансируют. Для меня пример да, Франции да, в этом смысле да, ее языковой политики да, отлично да. ребята ведут себя я, с моей точки Да, то есть они даже там вот, а, блокируют да, какие-то да, функции английского да, языка да, с, да. государственных позиций именно. Абсолютно. А Германия, да, это какие да, стипендии, вложения. какие вложения в то, чтобы молодежь разных стран мира могла бесплатно изучать этот язык. Деньги, конечно, решают да. очень многое, да, но... как-то. Но правильная говорю... концентрация денег или правильное распределение денег решает даже иногда больше, чем сумма финансирования. Опять, как вот разумно потратить? Да, я, да. Здесь, я опять провожу здесь неизбежно, mm -hmm. я думаю, не я один, я думаю, и аудитория тоже об этом думает. Это, это mm -hmm. параллель возникает сама собой, естественным образом, между... А, проблемами, которые гнездят, вот там куча, куча, куча этих проблем вокруг русского языка, как выясняется, да? и а, куча проблем вокруг татарского mm -hmm. языка, да, его сохранение, его развитие и так далее. Но ведь вот этот термин, который э, здесь уже упоминался, о котором я говорил, мягкая сила. Там mm -hmm. она мягкая, определение, но, но сила, yeah. но сила yeah. существо. -то. То есть я вот просто думаю, вот братья татары взяли бы сейчас кого-нибудь, как на Марс, саданули да, на своей там, двухступенчатой четырехтактной ракете. Кой бы это сразу произвел? Ну, это я утрирую, это шутка, это все фантастика. понятно, да? Это Но с моей точки зрения вот даже то обстоятельство, что Татарстан уже там лет 15-20 наверное не вылезает из первой пятерки регионов uh -huh. по инновационной uh -huh. привлекательности, по уровню там развития uh -huh. и ну Туристам ведь не платит никто, когда они приезжают и говорят, у-у, у, Казань, у-у, там, у, там у". Когда-то говорили там Самара, у-у, там, там авиакосмический комплекс, все те времена ушли, авиакосмический комплекс накрылся фактически. А Казань, благодаря вот этой вот экономике, экономике событий, она, да, от одного, от одного э, форума, от одного глобального события к другому, это капиталовложение, это интерес, это туристическая привлекательность. И на самом деле, конечно, там, жирновая история мельет медленно, да? но по движению, может быть. Вы упомянули об объеме языка. Вот проблема лексического состава языка существует, татарского в данном случае. Вот русский. Он как... Какой-то такой странный вообще язык. Тургенев, наверное, был прав насчет, когда он говорил, что он гибкий и одновременно да. могучий, потому что вот этими вот суффиками, префиксами он обволакивает, обволакивает и себя. Любое иностранное слово превращает да. в группу да, 20 русских слов да, на базе одного да, иностранного. Да, да, да. Да. Вот эта проблема перед татарским языком, вот вы как филологи, как лингвисты, можете сказать, она стоит или, или это надумано? Потому что мне приходилось вот разговаривать с разными людьми, в том числе и с коллегами-журналистами, с некоторыми учеными-негуманитариями, обратите внимание. И они говорили: слушай, старик, ну, ну ну, когда у тебя бабушка пришла, с вашей синкель, кельде, ты на чем пришел? На трамвай кельде, на самолете кельде. Понимаете, какой, какая штука, да? С одной стороны, это мне очень похоже на английское, там get везде суют, да, пожалуйста. Но в то же время существует, мне кажется, проблема. вот, Насыщение, обогащение лексического состава языка. Mm -hmm. Ну, мне кажется, она существует в любом языке, потому что э, татарский язык, э, язык очень богатый по лексике, очень mm -hmm. красивый по звучанию, по фонетике. Uh, и язык... на нем, извините, и на нем даже в госсовете среди депутатов говорят от силы два, чел... да, два человека на литературном да, татарском да. языке, а остальные это уже служит. Ну, ну, это проблема образования, потому что э, литературный татарский язык не может дать только семья. Семья дает такой бытовой, будем говорить, mm -hmm. да, татарский язык, а литературный татарский язык может только дать национальная гимназия, национальное образование. У нас таковых, к сожалению, пальцем можно перечесть. А, и э, русский язык тоже очень богатый, но ведь если послушать речь сегодняшних наших со современников, ведь там нет этого богатства лексики, да? за исключением там редких профессий представителей да, тех или иных профессий. Ну Татьяна Геннадьевна, например, если она говорит, это видно. Это проблема вообще Да, это проблема И вы знаете не только наши. Вот, например, на Конгрессе Маприал Международной Ассоциации преподавателей русского языка выступал господин Мусаёки. Он профессор Хельсинского университета. Он говорил о том, что такая же ситуация и в финском языке что допустим старшие поколение фин не понимает молодежь молодежь не хочет понимать старшее поколение и они уже договорились в обществе и они пришли, перешли на некий утрированный угу. облегченный финский современный язык банский нет, Кто про олбанский язык знает? Ну, да, есть такой. А вот финны перешли, и они говорят, а почему все должны, вот он говорит, а почему все должны владеть литературным финским языком? Потому что сегодня молодежь уже, и мы знаем, и в школе э наши выпускники говорят о том, что урок литературы превращается в урок комментированного чтения. Каждое слово в тексте русского да, классика да, да, приходится да, да, объяснять. Значение. Мы уже не говорим о э, анализе этого произведения, просто комментируем да, эти слова, дети не знают их значения. Поэтому финны, они как-то, может быть, меньше романтичные, э, более менее эмоциональные. Они договорились и спокойно воспринимают вот этот вот, мы бы сказали, боже, как это возможно, это нехорошо, а как же язык Толстого, язык Пушкина, язык Достоевского, что ли, мы отказываемся от этого языка? А у них тоже есть свои классики, тоже есть писатели уровня Пушкина, Толстого, Достоевского. Они, они говорят, а что же делать? Мы же должны понимать друг друга. И они перешли к этому утрированному языку, облегченному. Я не говорю, что есть хорошо. Я тоже хочу, чтобы наша молодежь говорила на русском литературном языке, на красивом, великолепном, звучном. Но вот это просто практика финнов. И это к тому, что такая же ситуация в любом языке. Сегодня mm -hmm, да. Я имею в виду это объединение вот лексического запаса, именно активного словарного запаса. Пассивный он есть в голове, но почему-то ведь в речи не используют эти слова. А можно я да. уточню все-таки, да, для аудитории, особенно телезрителей, далеко не все лингвисты, что же мы вкладываем в понятие литературный язык, в том числе русский литературный язык? Это ведь не язык художественной литературы, по большому счету. Самое главное, mm -hmm. что это язык нормированный, mm -hmm. и эти нормы кодифицированы. То есть они закреплены грамматиками, словарями, и этим нормам государство обучает подрастающее mm -hmm. поколение. Вот, следовательно, если мы говорим, что у нас мало кто владеет литературным татарским языком, mm -hmm. то, значит, мы должны... Прежде всего, посмотреть, Кодус как языка, да. кодификация литературного языка татарского и как ведется процесс обучения этим нормам. Это не делается сейчас? Ну, вот <смех> говорили, что не так много национальных школ, где идет такое обучение. Да? То я, есть, есть, я имею ну, в виду, словари толковые. Нет, и вот, вот -то, здесь вот аудитория, владеющая, вот как мы определяем, кто из нас носитель литературного языка? Да, как вот мы? как определить? Вот я пытаюсь сейчас да. так определить. Ну вот какие-то, да. Есть соображения. Признаки, да? Да, пожалуйста. Есть какие-то признаки ну, на лице. Да. Ребят, кто-то может сказать, да. как определить носителя языка? Литературного. Литературного, языка именно. Да, да, да, да. Здравствуйте. Прежде всего, носителем... Будет очень неплохо, если вы назовете. <звы> Это Меня не обязательно, смотрит. ну просто... Игорь, 21 год, как раз-таки ученик Института филологии. Для меня носитель литературного языка, это прежде всего тот человек, который владеет, знает много, литера... много красивых слов, у которого богат лексикон. Uh -huh. Это прежде всего. Во-первых. Во-вторых, это тот человек, который соблюдает нормы русского uh -huh. языка, которые как раз-таки действительно кодифицируются словарями, изданные в институте русского языка. Есть старшее поколение, есть младшее поколение. Всегда люди друг друга не понимали. Но как раз таки, когда здесь важно переключать просто... Надо понять, что при общении с тем или иным человеком важно переключать регистр. Если я, например, общаюсь со, с представителем старшего поколения, то я скажу, дорогая Ирина Ивановна. Многоуважаемая. Многоуважаемая. Дрожаешься. Да, Мне очень приятно вас видеть. Сегодня я прочитал такое тесное произведение. А не хотите ли вы э, сходить понятно, со мной? Понятно, понятно. Да -да. Переключайте регистр назад. Да. да. да. Поэтому... А вот теперь вот к соседке обращаюсь. Да. А к соседке, например, я обращаюсь, у тебя есть жовка, и она меня поймет. И при этом я буду тем же... Мы очень хорошо. Игорь вас зовут, да? да? Мы потом к этому вернемся. Не увлекайтесь. У меня есть для вас маленький сюрприз. Сюрприз, сюрприз. Чуть позже. Чуть позже. Хорошо. Да я... еще кто-то есть другие версии, потому что вот здесь есть много, скажем так, зерен, Ребята, но далеко еще не все. Да, не все аспекты. Передайте, пожалуйста. Вот поверь. с этой точки зрения вы сами носители языка, да. литературного. Да. Хорошо, да. прекрасно. Он, по крайней мере, считает так. Да, да, да. Или, как, как, как Игорь, мы скажем, обращаясь к старшим, я смею надеяться, да. Да, да, пожалуйста. Да. Здравствуйте. Мне кажется, здесь проблема не в том... Извините, пожалуйста, вы тоже не могли бы сказать, как вас зовут хотя бы? Ангелина. Ангелина? Да. Понятно. Носитель? Я вот хотела сейчас об этом Мне кажется, проблема не в том, кого мы считаем носителем или не носителем русского литературного языка, а в том что мы подразумеваем под понятием нормы в принципе потому Старочная что норма, например, да, да сказали что вот литературный язык это кодифицированный нормированный mm -hmm. но в настоящее время именно понятие нормы довольно расплывчатое mm -hmm. даже вот словари тех, того же самой академии наук они тоже не одинаковые mm -hmm. очень mm -hmm. сильно не одинаковые и вследствие этого я считаю что вот такой вопрос постановки носителя это русского литературного языка mm -hmm. или не носитель довольно странный Ангелина, огромное вам спасибо за это уточнение. На совете по русскому языку, с которого мы начали, который, вот, как на журналистском жаргоне называется, послужил оперативным поводом для нашей сегодняшней встречи, там ведь вообще э, были приведены, с моей точки зрения, ну, шокирующие факты. Я сейчас даже найду, у меня где-то я специально выписывал. А, да, вот. Современного толкового э, словаря русского языка нет. Последний датирован, по-моему, 2006 годом, с тех пор не выпускался, 13 лет, хотя корпус языка ну, обновляется, гора. Ну да? Ну да, да, да. да. В э, 50-х годов. В 56-м да. году вот, оригинальное да, издание ну, да, было, абсолютно ну, право, Татьяна да. ну, С 56 -го года толковый словарь русского языка существует в виде... Переизданий, переиздание, переиздание, Язык на треть, наверное, с тех пор изменился, а мы все переиздаем. 80%, 80 школ, а вообще, вообще 80%, не школы, извините, словарей издано до 90-го года. словарей русского языка, любых орфографических, орфоэпических там, и так далее, и так далее. При Советском Союзе изданы. При бесчувственных коммунистах, душивших свободу всеми силами. А сил у них было много, но это не помешало им уйти со сцены. Да, вот такая обстановка. То есть, когда мы говорим о норме, да, вы правы. Если при определении нормы руководствоваться какими-то изданиями академическими, то да, этот словарь гласит, так, этот словарь гласит так, и, и, и, и это как когда-то был, казалось, страшный спор там, по поводу просеч, простецкого слова, там все непременно, не, там как это произносить, как говорить сейчас совсем уже о другом. Ну и подводя вот эту вот, что ли, промежуточную черту под первую... Будет еще и вторая. Половина, сразу, да? сразу, сразу я вам не дам уйти. Можно каким-то образом подытожить. Что? То есть получается так, деньги. Деньги нужны хотя бы на того, чтобы переоснастить словарный состав, Конечно. да, кодификации да. языка. Это касается и русского, и татарского языка. Во-вторых, на все-таки проработку новых методик. Я сейчас задам один вопрос, может быть, вы по долгу службы и по кругу научных интересов вовсе не обязаны это знать, но, может быть, просто вы слышали. Было учебное пособие Литвинова по преподаванию татарского языка не татарам. Не приходилось сталкиваться. Приходилось, приходилось сталкиваться. Может быть, у меня искаженная информация, но я не один и не два и не три раза слышал от разных людей что это самое толковое методическое mm -hmm. пособие. А Литвин, Игорь, ой, запамятовал отчество, он многие годы преподавал здесь в Казани, в одной из казанских mm -hmm. школ, английский язык. Mm -hmm. вот он взял Считался блестящим совершенно преподавателем английского языка. И он просто взял mm -hmm. эту методику да, преподавания английского языка для не англичан, mm -hmm. да, foreign, и перенес ее. Ну... Насколько творчески, дело второе. Угу. Может быть, скопировал, я не, не берусь судить, но факт остается фактом. У меня в связи с этим вопрос. Вот почему эта готовая методика оказывается на самом деле не востребованной, а разные, не хочу ни в чей огород сейчас кидать камушек, да, никаких названий не будет, а разные структуры сочиняют все новые и новые свои. <свят> вот эта проблема существует, или, может быть, просто здесь у меня такой дилетантский подход, что на самом деле, ну, ну одно и мы гораздо лучше можем сделать. Как вы можете прокомментировать? <свят> <свят> <свят> ну, мне кажется, что действительно проблема с изучением татарского языка в какой-то степени была связана с качеством вот этих вот учебников, учебных пособий. Чтобы выучить язык, прежде всего... Учебное пособие должно быть э, построено на основе коммуникации, речи. А те учебники, которые были созданы вот, э, и активно пропагандировались, они имели грамматический принцип. То есть в них очень было много татарской грамматики. Угу, угу. А вот учебник Литвина, он был как раз построен на принципе коммуникации, потому что он взял методику английского языка и перевел на татарский язык. И по этим учебникам учились много школ, и учились очень долго, и я знаю, что до сих пор учатся, но у нас э, свобода выбора, вариативность существует в методике, и поэтому параллельно с Литвиным есть и другие учебники. Вот, например, на сегодняшний день по русскому языку 19 учебников. О, по русской литературе в Российской Федерации 25 учебников. И О, учителя выбирают сами, школы выбирают сами, поэтому и здесь имеет право быть другим линием, по татарскому языку, а выбор уже за учителями. Вообще, вы знаете, это вот эффект Буриданового осла, это кошмар какой-то, да? Вариативность. Да чем больше у тебя выбор, тем в более страшном положении ты оказываешься. Когда у тебя выбор из двух единиц, ну, либо. Хотя осло не помешало это умереть, как мы знаем, да, из мифологии. А у тебя 13 учебников, 19 учебников. Возвращаясь к реплике Ангелина норме и вообще стоит такой. Ну, конечно, можно растеряться. Да, вот в Советском да? Союзе у нас был один учебник да? по русскому языку, да? один учебник по литературе. И верю. вся огромная стра страна, над которой да? мы ехали с Татьяной Геннадьевной, летели 9,5 часов, Училась по, одному, по одной Глав, учебной главный линии. И, поэт, и так было это легче транслировать да. нормы. Да, да, то есть да, да, действительно да. было закодифицировано да. и транслировалось Конечно. на все подрастающее поколение. Но сейчас уже идет процесс возврата mm -hmm. к, одно, к одной учебной линии. Скорее всего, это будет. Это будет уже об этом говорит Ольга Юрьевна Васильева. Mm -hmm. на днях приезжает. Да, да, кстати, говорит да. Российская академия образования. Но вот пока уже даже после сокращения вот еще остается столько линий. О, ну, понятно. Ну, в общем, вы хотите сказать, что все-таки восторжествует язык нашего всего, да, русского эфиопа Александра Сергеевича Пушкина и главного русского по русскому языку Розенталя. Да. Так получается. посмотрим. Мы можем только надеяться, если что-то опять добавить в эту тему устаревания или выбора лучшего пособия mm -hmm. могу, пример привести из области преподавания русского языка иностранным <непричназ crema> да, да. иностранцам не китайцам случаем но ну, тот пример который <с ninety -tiny> <сас> <сас> у меня сейчас в голове всплыл он касался учебника как раз по которому обучались вот в 70-е годы практически все иностранцы mm -hmm. приезжавшие в союз он назывался «Старт», состоял из трех частей, и вот с точки зрения нас, аркаишников, да, ну, самая продуманная система, алгоритм введения вот грамматических и коммуникативных навыков. Но Изменилась жизнь, первую часть этого учебника мы еще можем использовать, это один месяц обучения, а вторую, третью нет, и невозможно переделать, потому что он целиком был на советских реалиях, и тексты, которые современную молодежь совершенно не привлекают. И если вернуться к этому аспекту прагматичности, мотивации, для чего я изучаю язык как иностранный, да, в тот же русский язык, как иностранный, то здесь как раз вот наличие одного учебника это может быть совсем нехорошо, потому что э, у медиков одни задачи, одни интересы, для них создаются специальные э, пособия русский нет, ну, язык для медиков. То есть собственно. Нет, не, не только, только лексического, лексического, да. Но это еще вопрос именно мотивации. Для чего? То есть mm -hmm. если это профессиональная мотивация, то тут идут так называемые а, ну, языки специальности, зрения, лексика и так да. далее. А если эта мотивация не профессиональная, до сих пор, вот вы, может, удивитесь, но каждый второй китаец, ну, я немножко утрирую, конечно, да, примерно, но очень много китайцев, которых которые мы спрашиваем, почему ты начал изучать именно русский язык? И не только китайцы, но и западные студенты отвечают, я хочу прочитать в оригинале mm -hmm. yeah. Достоевского mm -hmm. или Пушкина. Mm -hmm. и, и эта мотивация, mm -hmm. она жива mm -hmm. до вот сих это пор. Очень это конечно, да. действительно так. Для них, конечно, учебник русского языка должен быть другим, тем, которым поможет именно... Mm -hmm. вот, литературу классическую прочитать или вот другое здесь мы пособие. опять даже такой нюанс, да, мягкой силы, да. Вот, да. А, способов, методов и mm -hmm. случаев распространения, вот, да, интереса или у, увеличения интереса. А, тоже вот недавняя была у нас тут дискуссия, да, Рустам, mm -hmm. что-то тебя назрело, сейчас буквально две, два слова, и ты а, в, в том числе вот с коллегой Рустамом Вафином разговаривали, я говорю, ну, а, вот, Скажем, ну вот мне нравилось читать в студенческие годы, но это было частью обязательной нашей программы, там на журналистике я учился, стыдно, может быть, об этом говорить, ну, куда деваться, это было. А, ну, там сыграть хоккейм, например, угу, там угу. что-то мне очень нравилось. А потом я себя поймал на том, что я же не по-татарски читаю, я читаю угу, переводы русские. Угу. А потом... Такая величина, как Авариц Расул Гамзатов, да, потом mm -hmm. Кайсын Кулиев там рядом. Вот я на все это наталкивался, читал, читал, читал. Боже мой, да там же все перевели Козловский и Липкин. Mm -hmm. Два отличных советских еврейских переводчика. И каким образом о Гамзатове, да, кстати сказать, можно вспомнить и Чингиза Этматова, mm -hmm. да, который. Каким образом эти люди стали известны в мире? Ни в пределах Советского Союза, ни в наших союзных республиках. Да благодаря тому, что сначала нашлись люди, которые перевели на русский язык, имеющий, в общем, сравнительно... А, а точнее, несравнимый Посуда, ареал да, распространения. А потом понеслось, извините меня за жаргон, да, и англоязычные переводы, франкоязычные переводы, немецкие и так далее, и так далее, и так далее, все это спухло. все. Но на что бы я хотел обратить внимание в контексте вот общего нашего сегодня разговора и вообще в контексте разговоров вот о татарском языке о его месте о его судьбе о том как его э, развивать э, и как ему не дать захереть ведь в результате мир мир я хочу подчеркнуть узнал о ком он узнал об аварце гамзаты он узнал а казахи, ну, некоторые говорят, киргиз, ну, казах, ладно, казах, айтматовик, и так далее, и так далее. То есть мир узнал об этих этносах, об этой культуре, о том, что там происходит, благодаря в значительной степени великому, могучему, гибкому, и так далее, языку. Мне кажется, вот этот ресурс недостаточно используется, да? мы не пропагандируем, я имею в виду, в данном случае, татарскую литературу, мы не пропагандируем в должной мере, Свои-то достижения, можно ведь и, и, и прекрасные есть и переводы. И, и, и на самом деле в оригинале, насколько я могу судить, у меня достаточно много друзей татар, я уж не считаю жену, что и на татарском-то языке это хорошо, красиво, много чего звучит. Но не выражается сухом языком, не пропагандируется в должной степени, в должной мере. В результате мы находимся там, где находимся. Я хотел бы на 5 минут, ребят, с вами отвлечься от серьезных материй. Мы немножко тут такой квиз подготовили, да, говоря по-русски. Some riddles, да? Агриться, кто переведет? Что означает? Что? Делит? Злиться. Окей, дальше совпадать совпадает что ты агрешься, да? Пошли дальше. Горит. Типа, да? Да, раздражает. Ну, то есть, в общем, тот же агрится, но немножко с другой стороны, да? Что у меня горит все от тебя уже? Или как сказать лучше? Сильно злит, вот, накипело. Горится его манер. Дальше. Все! Крутите! Это, это они все... Я втащу тебя сейчас, да? По полной программе. Дальше. Годнота. Хорошая, Хорошая вещь. вещь. Пошли дальше. Хорошая Что хорошее там хорошее у нас хорошее. еще? Жиза. Жизнь. Смотрите, как близко к шизе, да? От, годно". от шизы к жизе Григория. одна буква. Но Шиза не говорят, говорят Шиза теперь, да? Что такое Шиза? Отлично. Мы тут все одной крови. Пошли дальше. Хм? Кто сказал? Вы? информация. Блестяще. Пять. Пошли дальше. Все знают. Пошли дальше. А? Лалки. <смех> <смех> что, никто не знает, что ли? Ребят. Девушка в неловкой ситуации. Это вот ситуация, вы как лалки, раз да? все в ней оказались. <смех> <Все> лалки, <смех> <да>. <смех> <Лалка>. <смех> но ты. <Слушайте> л... <смех> <довести>. <смех> да, не буду. <смех> <смех> Пошли дальше. Ну, это <смех> понятно, да. Еще. Leave. уйти с yes. отлив да да дальше все вопрос нет но именно так орнуть надо да я не уверен судари. Орнуть надо говорить отлично но это смешно это я предлагаю а или нет или не смешно что такое рестик ресторан знаю плавали знаем сасный? Вы про себя. сейчас? А В том числе, да. В том числе. Все нормально. Пошли дальше. Еще два примера, да? Сосные. Да, аппаратные. Сосные. Все, да? Отлично. Огромное спасибо. Поаплодируйте сами себе. Все. Вы прекрасно владеете молодежным сленгом. Даже я не могу сказать за редчайшим исключением, но На процентов, На 100%. Это филологи Казанского университета. Ну, я понимаю, да. Ну я Но я они не... кроме того еще да молодежь, и поэтому да. они да, молодежным да, да, да, сленгом да. владеют. Я, я, я хотел еще здесь еще один, еще один набор этих ридлов поставить там, например, чем разница бонтон и моветон, потом думаю, ну да, справились бы с такими вещами там, со всякими комельфон, бонтон, ну. <с> Это олдскуль, Жень, я, я, я, я Слушай, поэтому проявите, и не стал этого не делать. Язык, Думаю, тут, это тут можно да. погрузиться вообще Он в уныние в результате. А, журналист Рустам Ватин, есть вопрос, это да? Как раз не а язык. Это, как, гипотеза, да? По поводу войны с русским языком, его обесценивание определенным процессом происходящим. Ну, во-первых, мне попадалась на глаза такая информация в свое время о том, что американские военные исследователи. Анализировали языки а, участников Второй мировой войны, и в частности они а, такую высказали гипотезу о том, что одно из преимуществ английского, что он очень короткий, емкий и очень быстро можно давать команды. И сравнивание с Японией, в частности, где а, там церемониал даже в экстремальных ситуациях должен поддерживаться, отдача дача команд идет дольше. Да, и соответственно это дает конкурентное преимущество. А в войне, там, конкурентное преимущество это ну, цена колоссальная на порядок выше, чем в реальной жизни. А русский язык, он на самом деле тоже, в смысле, японский. Ну, литературный язык, он сложен, он долг, он требует определенного состояния полурасслабленного или хорошего, ну, когда человек может нормально им разобщаться. В экстремальной ситуации русский язык оказывался намного быстрее, чем английский, потому что переходит на бесценную мат. лекцию, идет мат. мат, одним словом, корнем, да, разными суффиксами обозначает все. Угу. И на другом конце провода телефонного понимают, и э, я предполагаю, это моя гипотеза, то что э, молодежь сейчас живет в определенном экстриме, она переходит на эту более короткую, более сокращенную, англи англи англицизированную речь. Э, это связано с тем, что как раз э, времени, состояние для таких э, размышлизмов okay. просто нет. И плюс еще конфликт поколений. Потому да, что, например, да. я думаю, язык хиппи, который. о, не хиппи, а стиляк 50-х годов, 40-х, у них тоже был очень э, богатый, да, вот этот электрический а свой. Никто из вот современных не поймет. Мне твои не нравятся. Ник я, никто не поймет. Ну, ну, нет, я не у -у -у. дотянул, конечно, но близко был. Да-да-да, извините. И это конфликт поколений, когда у -у -у. молодежь протестует против у -у -у. своих... Каким образом? Под, да. Ломая приятно. язык себе и людям. В том числе. А тем, что, что ставят барьер, они не, не, их не понимают взрослые. Это их язык. Все, Рустам, огромное спасибо. Вот, э, ребята, здесь не было слова баян, но вы знаете, что такое, да? Я надеюсь. В кустах, которые. Нет, баян. Видите, <свят> не в кустах, Давайте уже о кустах. другом подумаем у вас. Э, этому баяну много лет, э, и я э, вот, когда первый раз на него натолкнулся, то, что, о чем сейчас Рустам рассказал, что почему mm -hmm. мы там всех молотим, потому что мы когда надо мы у нас три буквы на все случаи, <с все команды проходят Шемитом. И я все время думал, когда вот сейчас вот Рустам опять рассказал эту историю, она гуляет несколько лет уже в интернете. Думаю, вот это что было зараза, или это кто-то просто какой-то астроумный филолог, это знаете, из разряда филологических анекдотов, взял и сочинил такую байку, просто человек порезвился. Либо либо под этим на самом деле есть какое-то сущностное основание, mm -hmm. что да, когда мы вот тэдэнь, тэдэнь, и действительно команда проходит быстрее, в результате бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Mm -hmm. Не знаю, преподают ли это военная академии минифрунзы, да, вот такое владение таким языком у командиров, да, у боевых или может быть нет, но что-то в этом есть. Но, в принципе, об этом до да, этого вот тоже, mm -hmm. по-моему, Элизафа вот, да, говорила, что это естественное свойство языка, mm -hmm. с, э, экономить, минимизировать все эти как там, классные согласия, созвучия, окончания. А, насколько сленг вписывается вот в эти рассуждения, в эту канву, я не знаю, я не уверен. Потому что если мы сейчас вернемся вот к той табличке, которую мы здесь прокрутили успешно, да, ну какая разница с точки зрения рационализации языка, экономии времени, каких-то средств? Какая разница, злиться или агриться? Разницы Ноль. Но, да. Смотря ну, в какой ситуации, Ну, ну, Ну да, да. Или там, например, ну что, шмот или вещь? Или шмотка или вещь? В чем ранее, я не вижу. Совсем смешно это ливнуть. Да? Это уж готово. Обратите внимание, на самом деле, с моей точки зрения, вот здесь фокус заключается в том, что сленг базируется или, или исходит. Я так думаю, сейчас вы меня опровергнете, а вы поправите. Но просто они более радикальные, они же молодые, поэтому они опровергнут, а вы деликатно поправите. Так вот, с моей точки зрения, все это а, есть продукт не столько а, вот, рационализации языка, вот, сжатия вот, до, до того, о чем говорил Рустем, что три буквы сказал, и войска пошли, и в Берлин взяли. А, а англоязычных заимствований, посмотрите, ведь в этом же, вот, в этом же наборе 70-80 процентов... Это то, что пришло в наш, в ваш молодежный язык из английского, из искаженных английских. Я не очень хорошо знаю английский, но мне надо что-то такое сказать. Тогда, это, это, кстати, и с русским языком происходит, ребята, правда, да? Вот этот вот албанский язык, откуда он появился, особенно в социальных сетях, развитие, что мы... Не чувствуем, мы про себя знаем, что мы не очень грамотны с точки зрения русского языка. И чтобы не выглядеть смешно, чтобы не краснеть, ведь это свойство, несмотря ни на что, сохраняется за людьми. Да, это какой-то такой физиологический рефлекс или психофизиологический, который не изживаем. Мы начинаем делать вид, что ну это мы так вот так вот пишем. Чи из чего, и так далее, и так далее. Мы э, некие лакуны, некий недостаток своей грамотности просто закрываем вот этим албанским языком. И уже не поймешь, где ты подшучиваешь, где ты резвишься, а где ты просто прячешь вот вовремя непойманный не смысл слова, вовремя не пойман написание. Но в результате вот эти вот все шалости, Приводит к забавной вещи. Мы возвращаемся к началу, и мы сейчас уже будем заканчивать. Когда Путин на неоднократно упоминавшемся уже здесь сейчас заседание этого Совета по русскому языку, заговорил о войне, объявленной языку. мы об этом mm -hmm. достаточно. Спасибо вам огромное за внятные очень объяснения и... Я думаю, они не лишены интереса даже для людей далеких от лингвистики. Так вот, Владимир Владимирович, что? Он же поставил еще две задачи. Он же человек такой системный. Раз он сказал война, значит, сейчас надо что-то придумать. что же Мы им должны дать отпор, достойный ответ ну и так далее. Два призыва прозвучали из уст Путина. А об одном призыве мы уже достаточно поговорили. Это развитие действенной системы поддержки русскоязыковой среды в которую кажется ваш институт вписывается дай бог что вписался хорошо в том числе и с материальной точки зрения я вам искренне этого желаю а первая позиция которая была президентом россии обозначена это обеспечить вот давайте теперь вслушаемся просто вот ребят давайте вслушаемся обеспечить достойный уровень знаний общей грамотности вот здесь я курсивом бы выделил граждан россии mm -hmm. и тем самым и там бла-бла-бла повысить конкурентоспособность и так далее я вот кому-нибудь из вас что-нибудь говорит такое слово ликбез да yes! mm -hmm. Слушайте, с вами опасно иметь дело вы все знаете mm -hmm. про сленка, она на все как вас зовут mm -hmm. камила. камила это вы сказали а я на эту девушку погрешил. Извините, великодушно, с вас обвинения снимают. А <связываю> <связываю> она тоже знает, да? да Была нет, нет, все знают. Они все знают. Короче, вот как же мы дошли до жизни такой, что президент в страны в 21, <связываю> в 21 веке с одной стороны говорит о том, что мы вот вот вот вот вот вот вот сейчас как напряжемся и совершим какой-то скачок и прорыв, и у нас искусственный интеллект и мы сейчас создадим консорциум, и мы еще сделаем квантовый компьютер, и как всем, кто не с нами по башке отдадим, это вот одна часть вопроса. А вторая часть вопроса, вдруг выясняется, что нам нужен ликбез. Что мы, этнические носители русского языка, и великого, и могучего, и так далее, вот дошли до жизни такой, что нужно, я повторю, Добиться повышения общей грамотности граждан России. Ну, понятно, что под гражданами здесь подразумеваются не только этнические русские, вообще uh -huh. граждане России, но тем не менее, русские в том числе. И это, вот, конечно, очень, на мой взгляд, грустно, потому что слова имеют значение. Знаки препинания тоже выражают какое-то отношение, тональность, смыслы. И люди, которые на родном языке не в состоянии выразить нечто более сложное, чем приглашение пойти выйти, ну или пойти на свидание в лучшем случае, рискуют тем, что они не могут, раз они не могут формулировать, они все меньше перестают понимать процессы, которые на самом деле происходят, политические, экономические, математические, то есть это вопрос наличие или э, превращение или затухание нейронных связей. Здесь вот, э, уважаемые эксперты уже говорили об этом, в лобных долях, в теменных, здесь с помощью дофамина, здесь с помощью какого-нибудь там гормона стресса, но тем не менее. С этим, конечно, надо что-то делать. По этому поводу на том же заседании я опять вынужден, чтобы мы не драматизировали ситуацию чересчур. Так, есть вопрос, э, да, Жень? Да, пожалуйста, конечно. Да, вот, еще, еще журналист, да, Республика Татарстан да, представляет. Да. Да. Просто я вот тут свою гипотезу изложил вот по поводу безграмотности. У меня тоже есть как бы некая своя гипотеза. Мне кажется, что наблюдая за тем, как, например, мы переписываемся, ну вот у нас есть чат «Одноклассники», да, есть, это есть, люди, есть. которые там 30 лет назад закончили школу, советскую лучшую в мире, как многие любят говорить, школу. Я вижу, как пишут эти люди, и, в общем, я вспоминаю, как мы учились, как они писали диктант, так примерно, никогда не было у нас абсолютно грамотного поколения и ну когда мне говорят, что молодежь сейчас безграмотная, я, я сразу говорю: посмотри на свой текст последний пост в Фейсбуке. Да, давай посмотрим, разберем. С точки зрения русского языка ты получил двойку. Поэтому мне кажется, что всегда было в любом поколении какой-то небольшой процент людей, хорошо знающих русский язык, и абсолютного большинства, которые, конечно, его знали, но диктант больше, чем на двойку, не напишут. И сейчас, и так далее. Спасибо огромное, да, это очень правильное и точное замечание. На самом деле, ну, что я могу честно сказать, у меня в школе тройка была по русскому языку. Я и сейчас не пишу, не пишу не идеально, грамотно. Ни один журналист в нашей большой, огромной статье вообще не пишет хоть сколько-нибудь связанных, с сопочинением предложений уже давным-давно. И проблема не только в упрощении, проблема в том, что он не может mm. этого сделать, просто не может. В телеграм-каналах мыслители, властители дум, там с полумиллионом подписчиков, он пишет, после каждого «но» ставит запятую. Ну, может быть, ты видел эту реплику, я делал комментарий по этому поводу. Вот. Вопрос, вопрос на самом деле в тенденциях и в пропорциях. Какое количество? Конечно, филологические диктанты, и в наше время, когда мы учились здесь, в стенах этого университета, писали, в основном, на двойки и тройка считалась хорошей оценкой, потому что огромное количество было автор, авторской пунктуации, что там Толстого, попробуй, на, напиши филологический диктант и расставь все запятые точно. И сейчас, я так полагаю, это примерно такая же ситуация с этим филологическим диктантом, это один уровень, мало кто на него претендует, абсолютно согласен. Насколько грамотнее или менее грамотные стали люди? Здесь вопрос, еще раз повторю, с моей точки зрения, да я думаю, что особенно тут и спорить-то не о чем. Вот о, о тренде, о тенденции. Больше, меньше. Куда мы идем? Вот, шко, гру, грубо говоря, выпускники советских школ были грамотны там на 30%. Мы можем сказать, что на 30% грамотны? Вот если задаться если задаться этим вопросом, вот это, вот это важно. А так, ну, констатировать, можно. ну, конечно, да, так оно и есть. Ну, вы знаете, мне кажется, что еще вопрос связан не просто с тенденциями, не просто с соотношением, а вообще с общей культурой людей. Ну да, не только в области да, языка. Да, не только в области языка, потому что действительно сегодня происходит снижение, да, вот общей культуры человеческой, ну, например, буквально... На последнем совещании общества русской словесности выступала представительница Министерства образования. Мы тоже говорили о русском языке, и она говорит, уважаемые коллеги, мы недавно получили письмо от жительницы Москвы, окна которой выходят в детский сад. И она написала письмо, что она больше не может терпеть, потому что она каждый день слышит детский мат. Это не школьники, это дошколята. Три, четыре, пять лет. Они играют в песочнице и используют мат. Потому что они повторяют речь своих родителей. Это было возможно в наше время? Мы бы слышали? Нет. Да нет, да. нет, потому что мы много читали. У нас была общая культура. У нас были другие программы на телевидении. Посмотрите сегодня телевидение. Что мы? Какие проблемы решаем? Кто от кого родил? Кто чей наследник? Ну, да, у да. нас других проблем нет в стране. И постоянно шарят у всех за щекой какой-то ваткой. Какой-то ваткой. Дерная экспертиза. И поэтому ну, мне кажется. Что твой биологический отец. Говоря о русском и языке, надо говорить и о русской литературе, yeah. и о общей культуре нашей страны. Потому что если что-то не предпринимать, это будет катастрофа. Итак, мы пришли к дислексии и к дисграфии. Yeah. А можно мне да, конечно, нотку оптимизма давайте. внести давайте. в этот Нужно. разговор? <смех> да? И вернуться вот к тем идеям, которые в нашей аудитории были высказаны. Как, вот с того момента, когда мы заговорили о молодежном жаргоне. Во-первых, неправда, что это приобретение современности. Нет, конечно. Просто в 70-е, в 60-е, 50-е это был другой Любой молодежный жаргон. жаргон да. Конечно. И вообще, и ведь был. это специфика э, любого варианта нелитературного национального языка. Есть диалекты территориальные, да, которые, естественно, складываются в зависимости и от погодных условий, в том числе. Да? То есть, когда губы стынут, наверное, да, Ну, где-то окают, где-то акают, mm. на севере окают, а на юге акают и якают и так далее, да? Это профессиональные жаргоны, mm -hmm. когда ну, люди определенной профессии хотят, чтобы, чтобы уже по понимали. одному слову, mm -hmm. не видя его, можно было понять, что он принадлежит вот, к числу моряков там, mm -hmm. или медиков. И это возрастные жаргоны. То есть mm -hmm. это варианты нелитературного языка, которые создаются для того, чтобы как-то в разной степени открытости, но обособить определенную социальную группу. И когда они вот друг с другом общаются на том, что нам непонятно, mm -hmm. это маркер сразу, э, я вхожу в этот круг или не вхожу. Mm -hmm. Но через 10 лет точно так же они не будут... Да, ну Через 20 лет они своих подростков, детей, детей точно так же не будут понимать, и вот это не новое явление, оно естественное для языка. И не, И, не И не трагедия. И поэтому как раз вот культивация государством именно литературного языка очень важна. Ведь еще раз хочу повторить, это не просто нормы, а это нормы, которым государственная система образования целенаправленно обучает все молодые поколения. Для чего? Именно литературный язык объединяет весь народ. Независимо uh -huh. от того, живешь ты на севере uh -huh. или на юге. Независимо от того, тебе 15 лет uh -huh. или 80. Uh -huh. Независимо от того, ты профессор или рабочий. Uh -huh. Независимо от того, в какой социальный uh -huh. круг ты входишь. Читаешь ты до сих пор классику или ты остановился на Гарри Поттере 30 лет тому назад, но тем не менее все эти люди понимают друг друга и могут общаться на этом языке. Худольщик. Поэтому мне вот и кажется, что э, вот речь Путина, когда он призывал к грамотности, оно касалось больше как раз вот этого объединяющей функции начала, да. литературного языка, как то есть национального кода единого национального да, кода да, страны. Да. При этом у нас что это старая как политическая как мир, нация или да? как этнос? Вы сказали о национальном коде. Сейчас... Мы нацию понимаем как этнос в данном случае, Но если мы говорим Но если мы говорим это о русском языке, то это государственный язык, прежде всего, объединяющий разные, в том числе и национальности. Понятно. Спасибо. Хотелось бы. Поэтому не конечно... нет ничего страшного в проблеме того, что вот Ах. время от времени мы возвращаемся. Ах, опять надо повышать грамотность. Ну, потому что люди рождаются новые дети и надо новые поколения обучать этому я, литературному Геннадий, я языку. Был бы счастлив, спасибо вам огромное. Я был бы просто счастлив вот на этой ноте закончить. Но почему я на ней не хочу заканчивать, я сейчас поясню. Потому что если мы на ней закончим, то мы должны сделать вывод, о чем мы вообще тут собрались. Нет, ну все это, же нормально. Это, ну, ребята. это важные проблемы. Это важные Красно, проблемы. Просто это не новые проблемы. Да, то есть все-таки они накапливаются, их все-таки надо решать. Отлично. Именно мы, На том же самом совете, как это ни странно может быть прозвучит, выступал не только Путин на том совете, о котором мы говорим. Выступал, в частности, правда, очень коротко, вот господин Замаледдинов, директор Института филологии межкультурной коммуникации. А и выступал, мне вот лично очень симпатичный человек, Игорь Волгин, он эссеист, литературовед. Если кто-то когда-то хотя бы раз там попал на канал культура, он ведет там довольно любопытную программу, мечет бисер. Так вот, Игорь прочитал... На этом, я думаю, он повеселил Владимир Владимирович Путин. Он прочитал такой стишок. «И бог мычит, как корова, и рукописи горят. Вначале было не слово, а клип и видеоряд. О, дивный мир этот тварный, пою тебя и хулю. Хотя мой запас словарный, давно стремится к нулю». И во след этому стишку Волгина... Из могилы великий Станислав Йожелец шепнул «Безграмотные вынуждены диктовать». Кстати, Подумайте, что хотел сказать остроумец. «Безграмотные вынуждены диктовать». Они и диктуют. Спасибо вам огромное за внимание, спасибо вам, уважаемые эксперты, спасибо вам за внимание, уважаемые телезрители. Я хочу напомнить, что это было очередное заседание телевизионного клуба Казанского федерального университета. Я Юрий Алаев, ведущий этого клуба, один из ведущих. Спасибо, до следующих встреч. Спасибо вам.